Всем привет ребята! у микрофона снова Максим и сегодня ночью вышло долгожданное обновление CSGO с добавлением предметов в честь начала мейджора в Рио, небольшим хэллоуинским ивентом и интересными изменениями античита в Вакнет. Также мы обсудим странные события, связанные с CSGO на Source 2 и примерные даты следующей операции. Не забывайте поставить всего один лайк, написать несколько осмысленных комментариев и подписаться на канал, это сильно помогает продвижению видео, поехали. Впервые с 2017 года разработчики CSGO выкатили турнирное обновление в пятницу. Как правило, выпускать довольно большие апдейты прямо перед выходными, это рискованное занятие. Так как если вдруг всплывут серьезные баги, их придется оперативно фиксить вне рабочего времени. Хоть большинство людей и ожидали обновления уже только в понедельник, у разработчиков как обычно свои планы и они решили выпустить все как можно раньше. Так что давайте быстренько пробежимся по всем нововведениям.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 Как и в прошлом году, зрительский пропуск представляет из себя упрощенный батл пасс с девятью челленджами. В основном челленджи представляют из себя пикем на разные стадии турнира. При успешном выполнении заданий вы прокачиваете свою медальку турнира с четырьмя вариациями, начиная от бронзовой и заканчивая бриллиантовой. Для покупки доступны сразу две опции, простой в вьюверпасс и в вьюверпасс в комплекте с тремя жетончиками, которые можно обменять на сувенирные наборы. Очевидно сейчас все будут мириться своими крутыми пикемами, но я предлагаю немного повеселиться и побороться за статус самого худшего предсказания. К примеру, вот мой, а свои варианты кидайте в комментарии. Помимо этого, можно купить 6 капсул с наклейками, 3 командных и 3 с автографами про игроков. Если вы планируете инвестировать все свои деньги прямо сейчас, то я бы на вашем месте немного повременил, так как разработчики всегда устраивают 50% распродажу под конец турнира. Также, нежданно-негаданно появился не небольшой хэллоуинский ивент, но к сожалению, сами разработчики CSGO не имеют к этому абсолютно никакого отношения. 7 октября Джим Вуд и Тануки выкатили глобальное преображение своей карты для опасной зоны, день ноэмбери сменился ночью с кровавым новолунием, а лаву заменили на токсичную зеленую жижу. По словам автора, изначально там планировалась кровь, но разработчики CSGO попросили сделать зацензуренную версию, так как в некоторых странах действуют серьезные ограничения. На данный момент это первая и единственная ночная карта для запретной зоны, и на мой взгляд разработчикам точно стоит рассмотреть эту концепцию и стилистику для будущих обновлений. В связи с уменьшенной видимостью, это ощущается совсем по-новому и играется довольно интересно, единственное стоило бы добавить какой-нибудь фонарик или ночное зрение, так как некоторые места чересчур темные и разобрать что вообще там происходит просто невозможно, создатели карт, конечно, пытались компенсировать это, разбросав светящиеся тыквы и другие источники света по всей карте, но это скорее костыль, который жрает много FPS, нежели практичное решение. Особенно учитывая то, что в игре уже есть очки ночного зрения, которые активируются буквально двумя консольными командами. Все основное вроде как разобрали, так что давайте теперь перейдем к будущим обновлениям CSGO и скрытым файлам. Только мне стоило сказать в прошлом ролике, что вторая волна вакбанов наконец закончилась, как в тот же день началась третья. Мне кажется, что мы начнем видеть подобные всплески все чаще и чаще, так как разработчики продолжают активно экспериментировать с интеграцией нового античета в вагнет. Судя по строчкам из сегодняшнего обновления, они начали считывать движение и действия игрока намного жестче, чем раньше. В частности, это относится к таким нетипичным и автоматизированным движениям по типу бэхопа или же резких фликов с попаданием во врага. То есть, потенциально, это расширяет список нечестных игроков с простых читеров, на еще и всяких скриптеров, которые используют распрыжки, или же на людей со скрытым автоимом и всяким вот таким штукам, которые помогают стрелять. Помимо этого, пару дней назад, МДБ заметил два новых скрытых апиди, связанных с CSGO. Обычно такого рода DLC являются операциями, виверпасами или же наборами наклеек, но предметы в честь мажора вышли, а эти DLC остались скрытыми, значит это что-то другое. Как правило, такие штуки присоединяются к публичной версии игры под апиди 730, но если я не ошибаюсь, впервые за всю историю их добавили в закрытую бета-дев версию под апиди 700. 10. Так что вполне вероятно, что это может быть что-то намного круче, по типу операции или стартом тестирования отдельной ветки игры, созданной специально под Source 2. Параллельно с этим разработчики окончательно пофиксили эксплойт, с помощью которого мы следили за их действиями. Теперь, если у человека в стиме приватный профиль или скрытая игровая активность, то данные о его игровой сессии просто не посылаются в систему Reach Presence, следовательно не получится отправить запрос на сервер, чтобы вытащить эту информацию. И в связи с этим мой друг Аква, который создал этого бота для слежки, решил перепроверить всю собранную за 3 месяца информацию, к его удивлению он обнаружил обнаружил, что мы не обращали внимания на нескольких людей из Valve, которые активно сидели в ветке CSGO для разработчиков. Немного покопавшись в их портфолио, выяснилось, что некоторые из них являются создателями физического движка Rubicon и нодового программирования анимаций AnimGraph для Source 2. То есть несколько супер важных ключевых разработчиков Source 2 довольно регулярно делали что-то для CSGO, а мы на это даже не обращали внимания. Ну и как вишенка на торте, разработчики что-то поменяли в системе игровых предметов. А точнее говоря, каждой категории присвоили новый определенный атрибут, или же добавили новый префаб. В целом, пока что выглядит просто как какая-то сортировка на будущее, чтобы организовать все это месиво в более читабельный и удобный формат. Но один новый атрибут все же вызывает вопросы. Если его дословно перевести, то получится что-то вроде нанесения урона самому себе при промахе из оружия. Если вы играете в CSGO относительно давно, то скорее всего помните, что в операции Гидра был отдельный режим с похожей механикой. Но судя по строчкам того обновления, это было реализовано совершенно иначе. На данный момент все новые атрибуты никак и нигде не используются. Так что вполне возможно, что это какие-то ранние наработания обработки одного из будущих обновлений. Обязательно посмотрите прошлое видео, где я рассказывал всю инфу про новую игру Valve под названием Neon Prime и не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. Увидимся.